По поводу щепотки соли, да, я помню эту щепотку соли, я объяснял, как можно устроиться на работу. Необходимо взять две щепотки соли, одну щепотку соли необходимо их разделить на две части, одну щепотку соли необходимо погулять где-нибудь и после этого высыпать перед тем, как войдете в квартиру, и вторую щепотку соли, насколько я помню, необходимо сохранить. После этого по одной щепотке соли выбрасывать на улицу в окно. Ну, где-то так работает этот обряд. Есть еще такой обряд. Необходимо поставить руку на голову, после этого щепоткой соли покрутить 38 раз. После этого взять эту щепотку соли и выбросить ее из окна. И сказать, скоро устроюсь на работу. Это все достаточно хорошо работает. Рекомендую.